Всем салют! Немцы из провинциального городка Хайльброн выпустили наушники Bairdynamic Lagoon ANC. Это полноразмерная модель с активной системой шумоподавления. Получается, это вызов популярным наушникам от Sony и Bose. Каковы шансы примкнуть к нашумевшим моделям в своем сегменте, смотрите обзор и делайте выводы. Корпус Lagoon из матового с легким перламутром пластика Поворотные чаши вращаются во всех плоскостях, регулировка по высоте. Все это позволяет удобно усадить их на голову любого размера, учитывая индивидуальные особенности. Для большего удобства амбушюры расположены под углом. Они мягкие, с пенным материалом и эффектом памяти формы уха. В глаза сразу бросается LED-индикация внутри наушников, мигающая разными цветами, словно пытается нам что-то сказать. Скажу сразу, это не светомузыка. Красный цвет указывает на правый наушник, синий цвет на левый. А вот общий список, как понимать язык индикации, я запомнить так и не смог. Разные цвета, оттенки и характер мигания показывает: режим сопряжения, успешное соединение, режим ожидания, аккумулятор почти разряжен, беспроводное сопряжение активно, идет вызов, соединение потеряно, выполняется обновление прошивки, параллельно прослушиванию музыки возникают голосовые подсказки женским голосом, например, Battery Low. В первую очередь это, конечно, беспроводные наушники, но в комплекте идет аудиокабель, который слушает как бы докаткой. Ну, на случай, если вам все-таки удалось посадить батарею. Активная система подавления шумов работает в трех режимах. ANC выключена, уровень 1 и уровень 2. Первый уровень рассчитан на прослушивание музыки в домашней или офисной обстановке, отсекая потусторонние моменты. Работу кондиционера, телевизора в соседней комнате, звуки детской площадки за окном. Второй уровень справляется даже на самой шумной улице мегаполиса. Легко сгладит шум самолета при длительном перелете. Причем в этот момент не обязательно включать музыку, можно просто спать. Лагуны поставляются с твердым защитным кейсом для транспортировки. Это полноразмерная модель, но со складной конструкцией. Форм-фактор намекает, в путешествиях в сумке они много места не займут даже без кейса. Возможность выворачивать чаши в горизонтальной плоскости позволяет носить их на шее. Батарея 1100 мАч. Производитель заявил 24 часа музыки, слушая шумоподавлением, и до 48 часов выключив подавление шумов. На деле Байера показали примерно такой результат, но с отклонением в районе 2,5 часов. Результат впечатляет. Для полной зарядки батареи требуется 3 часа времени. Все потому, что подключение происходит через кабель и разъем USB Type-C. Бегунки управления и разъемы вынесены на правую чашу наушников. Первое время я промахивался между переключателем шума шумодава и включение Bluetooth. Постепенно привык. На плоскости правой чашки заключается сенсорное управление музыкой. Свайп вправо-влево – переключение треков, вверх-вниз – регулировка громкости. А если наушники снять и просто положить на стол – включается пауза. При этом появился побочный эффект. Просто наклоняясь завязать шнурки, музыка тоже перестает играть. Поднимаешь голову, музыка играет снова. Наушники встроена гарнитура. В беспроводном режиме поддерживаются голосовые помощники Google Assistant и Siri. Наушники поддерживают соединение по NFC. Беспроводное соединение построено на Bluetooth-модуле версии 4.2. В 2019 году, скажете вы, капут, немцы сошли с ума. За этим скрывается поддержка череды обновленных кодеков APTX Low Latency, APTX и AAC. Также в наушники вшита система звуковой персонализации Мозаик. Для начала стоит установить смартфон приложение, разработанное инженерами Байердинамик. Шаг за шагом наушники будут адаптировать звучание под личные предпочтения слушателя и особенности слуха владельца. Звук у Лагуны показался более музыкальным, чем у конкурентов. С каждым треком в переходе на Bose 35 было отчетливо слышно, что они играют более узко и особенно смазано в глубину. Каждый инструмент был менее разборчив, чем у Лагуны. Слышно, что технология не стоят на месте и производитель не дерет деньги за имя, а действительно провел хорошую работу. Да, Bose 35 максимально комфортные. Для ушей достаточно глубины в чашах, но звук. У лагуны вокал более отделен от всех инструментов, в разы объемнее, шире и самое главное без искусственного пластикового призвука. Может наличие IPTX дает о себе знать, но у новых наушников от Bayer Dynamics звук и так на отличном уровне, даже не включая профиль, который подстраивает звук под особенности вашего слуха в фирменном приложении. Продолжение у 700-х звук так же, как и у 35-х, немного, как из ведра. Не такой искусственный, как у 35-х, но смазанности каша сохранилась. Более узкая сцена при сравнении с лагуной. И у 700 меньше драйва и в целом низких частот, нежели у 35-х и чем у лагуны. 700-е лучше подойдут для прослушивания инструменталки и чего-то легкого в плане жанров. Даже 35-е более объемно звучат, чем 700-е. Хоть и с большим количеством цифрового шума и грязи. У 35-х боуз вокал чуть придавлен. И зажат. У Лагуны он более преподнесен выше над инструментами, будто вокалист на пьедестале. По количеству пространства для ушей, у Лагуны они очень схожи с Sony 1000 xm 3 Но разборчивость и точность инструментов у Лагуны все равно выше, чем у Sony, даже на тяжелых жанрах музыки фирменное приложение. У него есть одна особенность – это не просто калибровка звуконаушников под стандарты, а действительно под ваш слух. Для этого рекомендую начать калибровку утром, когда ваш слух отдохнувший и не забит фоновым шумом города. В первую очередь выбирайте ваш рост. После чего приложение предлагает провести анализ. Нажав «Далее», вам покажет, какие частоты будут использоваться для анализа. После чего вы нажимаете на кнопку и держите ее до тех пор, пока слышите звук. Как только звук пропадает, отпускаете. Потом снова начинаете слышать какие-то звуки и нажимаете на экран телефона. В среднем проходит около 3 минут на анализ левого уха и потом правого. После чего настройки сохраняются и можно пользоваться функцией по улучшению звука. Как я понял, приложение якобы эквалайзером поднимает частоты, которые ваш слух плохо воспринял во время калибровки. Это для достижения максимальной целостной картины при прослушивании музыки. Решение очень интересное, так как это не просто эквалайзер, которым накручивает якобы вкусные частоты, а получаем действительно полноценный и целостный звук. Также в приложении можно обновить встроенное ПО, есть раздел с инструкцией по жестам, управлению наушниками. Конечно же, можно и отключить улучшайзер звука и слушать, как есть, или ползунком подрегулировать его силу. Даже не Используя приложение, наушники звучат действительно на новом уровне, как для беспроводных наушников. В наушниках Bairdynamic Lagoon ANC, включив шумоподавление, можно убежать от городской суеты и полностью погрузиться в вибрации любимых хитов. А можно просто абстрагироваться от бытовых моментов и почитать электронную книгу дома или в транспорте, не отвлекаясь на внешние раздражители. Послушать, сделать выводы и купить их вы можете в наших аудиосалонах SoundMag в Киеве, Днепре и Одессе. Скажу сразу, это не, скажу сразу, это не светомузыка. Красный <как> общий список, как понимать язык индикации, я заполнить, запомнить. Снимаете и кладете наушники на стол, вклю, ап, ап, ап, ап, ап,